Сумку можно у нас в интернет-магазине. Сумки «Золотый дождь» всегда отличаются эстетичностью, разнообразием цветовой гаммы и палитрой. цветов и разными материалами. Показываю одну модель в четырех исполнениях. Мы называем ее почему-то «Шторки». Почему «Шторки»? Потому что на ней своеобразные складочки. Вот такая модель классическая очень любима нашими женщинами. Вот такие складочки заложены. Очень аккуратно строченный держателю под ручки. Задняя стенка выполнена вот так. Ножек здесь нет. У сумки один вход. Внутри перегородка прилегающая. И кармашек на задней стене, кармашек на пиле. Цена этой сумки 2700. Есть длинная ручка-ремень, который поможет удобно сумки сумке висеть, на плече, либо на руке. Размер сумки, цены, размер сумок, размер сумок, размер сумок, цены всегда оставляю внизу под описанием в инфобоксе. Там же есть ссылки на все наши странички, во всех социальных сетях и не только. Цена этой сумки 2700. Цвет. Серое кружево.